Это действительно какие-то родовые связи или... Действительно. И не столько родовые связи, сколько влияние мамы на вашу жизнь. Она для вас является авторитетом, причем не в хорошем смысле этого слова. Авторитетом, который ты менталом не признаете в качестве авторитета, а по факту он и является. Но осознавать, вот вам топор смерти, пожалуйста, печать хель, работаете. Другое дело, что вы к этому каналу связи с мамой не можете применить эти печати. И пока вы не можете их применить, они над вами властны. Вот это вот, понимаете? Как только вы поймете, что можете применить их легко, они над вами не властны. А это всегда будет перекашивать в сторону, которую занимают они. Они в христианство и вас будут тянуть, они в купечество и в вас будут тянуть, потому что они имеют над вами власть. И это Видар выявил. Мама может убить любое ваше начинание, в том числе и самое чудесное, самое необычное. И вы с этим фактически смирились, потому что вы не знаете, что с этим надо делать. Одна мысль о том, что этому можно воспротивиться хотя бы магически. Уже вводит вас в состояние ужаса, внутреннего ужаса, который зреет внутри и проявится обязательно, как только ваше намерение дойдет до поступка. Паника. Да, вот коллеги, которые носили всю эту христианскую атрибутику в церковь, помнят, что такое паника, когда подходишь к этому моменту. Ничего не происходит, ты ничего не крадешь, ничего не забираешь, наоборот отдаешь и все равно. Вот как раз тот, тот самый случай. Вы сейчас говорили, да, нужно как-то мне это все... Знаете, это канал, который всегда будет оттягивать от вас энергию, оттягивать от вас информацию, всегда обеспечивает перекос. Вы только выровняетесь, а он перекашивает. Вы только выровняетесь, а он перекашивает. Это мина замедленного действия, которое всегда будет удерживать вас в статичном состоянии пригодности для общения с ними, пригодности для их мира-мира миропонимания. И как изменится ситуация, когда вы сами это увидите, когда вы сами поймете, что иначе поступить нельзя, кроме как ставить зажим на эту связь, ну, а то его вовсе, вовсе резать, потому что они не изменятся, они старые. Да, вот я вот это хотела спросить, что даже поставив магические вот эти да. формулы, да, то есть общение же все равно останется просто, ну как останется, оно или не останется, вы не можете этого знать, может и не останется. Ну как же, оно, а вот так вот. Вот пока вы думаете, что может быть оно останется, это все вот ваши оговорочки, которые эту связь порвать не дают. Рассмотрите самый худший вариант. Прекратить сообщение. Ну, я понимаю, что оно, вот я, мозга, я понимаю, что когда-нибудь в любом случае прекратится. Совершенно верно. А тут оно прекратится по вашей милости. Это вот то, чего, то, что нам только что рассказывал Дмитрий. Да? А вдруг мое проклятие ляжет. И вот здесь то же самое. Я порву эту связь, и она умрет. Ну, естественно, это держит, это пугает. Естественно, это да, держит. Да. И вот пока это держит и пугает, ничего вы не сделаете. И она всегда будет у вас перекашивать. Просто Перекашь имейте это в виду. Да. Нет, есть другие способы. Например, выдать маму замуж. И она будет кровь пить с кого-нибудь другого. Чуть-чуть оставит вас покоя. Чуть-чуть. Но не обязательно. Хорошо, что вы думаете, что взять решит проблему. Да? Хорошо, что вам не пришла в голову мысль родить ребенка и отдать его на заклание, а маме пусть нет, она с него кровь нет. пьет. Надеюсь, что ну, нет. Не Надеюсь, что нет, правда? Потому что очень многие чисто интуитивно так и поступают. Приносят внуков? Нет, ну, какие мысли ко мне еще не пришли. О, хорошо, значит, еще не до конца мама достала. Ну, ну имейте это, имей это в виду. Рано или поздно вы глаза своему чудовищу должны посмотреть, даже если это чудовище, родная мать. Чудовище не в буквальном смысле, да, это тот злой гений, тот кармический, скажем так, партнер, который э, пришел в эту жизнь для того, чтобы вас провоцировать, провоцировать, не двигаться. Ну, это стопроцентно, вот да, вот страх. И, вот с... и что с этим делать? Это только ваша забота на самом деле. Никто вам не никто за вас эту проблему не решит, потому что она сформировалась не вчера нас сформировалась в нескольких прошлых жизнях, где вы этот вопрос, этот вопрос не решали. Не решите сейчас, в следующем жизни опять все будет то же самое. Придете в, этот, в этих же самых качествах, только поменяйтесь, например, ролями. Вы будете мамой, а ваша мама будет вашей дочерью Со, с теми с самыми сценариями. Вы будете кровь пить друг другу только с другого, с другом, с другим сценарием. И пока вы не решите этот вопрос раз и навсегда, эта история будет повторяться, повторяться, повторяться так же, как она повторяется сейчас.